Ну вас обстреливают, нет? Ну каждый день. Вот сволочи, хахвятская отроди. <свят> да урода пипец. Нас дальше ну, мы проигрываем пока. Ну, это у вас проигрывать, а там-то они выигрывают везде. Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По, по телевизору такого не покажут. Не скажут, правда никогда. Мы проигрываем. Почему? Ну, давят нас, давят. Вот так вот. Сколько у вас осталось? то да не шуша. Ну ладно. Зачем так? Ну, сколько у нас первый батальон и мой третий батальон. У нас должно быть около, около 90 танков. А у нас осталось, знаешь сколько? У нас осталось, ну, танков 14, наверное. Если все вместе взять за полк. Из полка осталось 14 танков. А артиллерии у вас нет? Есть. Есть артиллерия. Да, но она настолько кривая, что там можно в километрах измерять промахи. Так что все грустно Ну, что, что пацанов привезли в Нару В наруфа Москва Обучили два дня там на танках Артиллеристов два дня За, как, за артиллерии, артиллерии сидеть По два дня обучили И все отправили на передок И они не, не могут попасть Вообще, просто не могут Ну, просто это жесть Вообще <как> вот,